Уважаемый председатель, дорогой друг Беларусь, принятие решений в развитии решений, прежде всего, по народа. В своем поздравлении мы очень волновались съезда партии Китая. Беларусь активно выступает с предложениями о мире, всецело поддерживает выдвинутую вами инициативу о международной безопасности. И желаю успехов. Хотя можно было и не волноваться, но тем не менее за друзей всегда волнуешься. И я хочу председателем всего белорусского народа искренне хочу поблагодарить вас, ваших коллег. Первый раз приехал в Китай, просил вас о том, чтобы китайский. раз хочу поздравить тебя. Но после таких масштабных решений.